Привет! Это компания Видеодоска. Наша студия – это отличное решение для школ, вузов и вашего бизнеса. Запись вашего контента в два раза быстрее и на 40% дешевле. Вы пишете и рисуете, расставляя акценты маркерами, меняя цвет на тот, который вам удобен. Работаем с презентацией. Выводим скринкаст с любого устройства и работаем с ним, как с презентацией. А поменять фон – это очень просто. Судя от компании, видео доска это быстро, ярко и интерактивно. Узнайте больше, переходите на наш сайт. До скорых встреч. Пока.